стреляю в она. Значит, сидишь себе спокойно в интернете, слушаешь музыку, ни о чем не думаешь, все пофиг. И вдруг. Сестренка, сестренка! Ну че те? А что такое ялой? Твою мать! Ну, э как бы объяснить попроще. Я ничего не знаю. В окно! Стой, перед тем, как ты уйдешь, хочу показать тебе два классных канала, которые снимают качественные видео. Все ссылочки будут в описании.